Потому что с арабским клеймом магические школы не берут. Сначала нужно клеймо связь, а в христианстве все равно ни нет. Ну да, это тоже, что у меня вот в логике не да, да. Если вы почитаете Ветхий Завет. Все, пятикнижее, внимательно, с карандашиком, у вас в логике все сойдется, и у вас не будет возникать вопросов, почему в христианстве и в эгоизме, включенных в чем называют рабами. Более того, вы поймете, почему, и даже будете гордиться этим пониманием, вот если правильно почитаете всё, все первые источники. Возмущение это возникает у того, кто, как правило, никогда Библии ни Ветхий Завет, ни Новый Завет не читал. И для него раб имеет совершенно нормальное языческое значение. Раб это значит невольник, то есть крепостной по сути. Да? А там понятие раб имеет чуть-чуть иную характеристику, которая полностью изменяет свое понимание. И поэтому христиане, которые знают свое, свое учение, и тем более иудеи, которые это учение породили, ни в коем случае не стесняются названия раб, потому что вкладывают в немножко другой смысл. Но рабская печать, это рабская печать, это печать принадлежности. Если она стоит, значит она стоит, ее надо смывать, не надо смывать. Потому что в противном случае ни Один, ни другие боги, рабы, это в учении сказано, в учении Один, в учении рун сказано, что рабы не могут изучать магические инструменты, не могут. Трейли созданы для специфического, не для магии, Упаси боги. Магические инструменты попадут в руки трейла. И все, которые приходят ко мне учиться, они либо атеисты, либо проходят вот это вот осознание и расчет по долгам. Это мое правило, мое требование. Опять же, это правило в моей школе. Любой другой, другой не отвечаю. Здесь я умываюсь.